Охрана какая-то приехала Охрана? Своя что ли? Даже в масках сидят А чё вы в маске такой? Здравствуйте! А вы кто такой? Может представиться? Вы кто? Я человек. Я человек. Ну, вы приехали так, к человеку? Можете представиться? Кто вы такой? Можете представиться? Вы кто такой? Я человек. Вы ни разу, да, вызывали туда, в четыре, наверное. И ни разу ответа не было. Дежурная Держант, часть. Материал, дежурный. Вы еще, говорят, самовольно Дмитрий. подключились? Александрович. Я? Это да. Вы подключили, напомнили. 23 третий год. Вы отключенным числитесь в то Да, ну. А да. Ваши документы, да? можно? Я знать не знаю. У меня уже документы. Депутат, да? Выставили. Филимонов. Ну, я а уж вас, помню. тут был. Вам за незаконное потребление боли, даже еще при, при, Вы пока при, не при, залазьте, не вздумайте даже залазить. Поверьте, вы даже не вздумайте залазить, говорю. Вы а, слышите меня а, или вы, нет? Вы, вы, да вы да будем, меня а, слышите а, или нет? Какой-то документ. Вы, на, отключение. Это, да, на отключение. да, у нас заявка энергосбыта на отключение. Вас Максим да, Владимирович инспектор. По 2020 год. Все, спасибо. Так, мы потом предоставим еще заявку О том, что долг у них, да? Да, сто тысяч где написано, что 184 тысячи, да? 184 000, это что у вас такое? Ну, заявка первого что Максим, вот ты сфоткать сможешь? У тебя нормально? понял. Вы мне скажите, что за документы подписи, у вас? Нет. Я сам на видео снял. Заявление какое -то. Где печать, где подпись? Показать это мне ксерокопию да? Да, ксерокопия. Да, да. На печати, на подписи нету. А кто это, подписал? Это кто такой, Белобородов? Подпись, печать. Тем более в зимнее время не имеет права жизни и обеспеченность это, это гражданское право, это Так, давайте решим. Подождите, я к вам обращаюсь, к вам обращаюсь. Кто вас первый вызвал? Я По вызвал. Времени. Вот. По времени? По времени Непосредственно. Кто? Тогда с ними он... разговаривайте да. сначала. Сначала хорошо. с ним хорошо. заявление, хорошо. потом с вами. Да, да. Заявление не будете писать, сразу протокол составляйте незаконно да, за не незаконную ну, власть. Вы, вы мы, получите мы, мы хорошо. Я знаю закон. Это вы тут безpretационно все действуете. лицо не Все, давайте, мы знаем да. свою работу. Все, разговаривайте так. пока. Так, так, так. так. Нам, нам надо, во-первых, отключать, потому что у нас люди, это самое, например, да. Они, да. Вы предоставьте отключение. сюда документы сначала. Под, под напряжением можем залезть, поэтому отключить, и все люди сейчас без света сидят. Да. И вот так вот, на основании вот этого вот, извещения да, да, отключаете? Да, Это повторное извещение, он в прошлом году еще сейчас включен, числится. А его как-то уведомляли? Известно. Нет. Не наши Нет, не Без договорник. Он вообще самовольно подключился, надо еще на него акцию за то, что он да, это самовольно. Я самовольно, я ни, ни разу самовольно а не Когда было что он подключился? Это мы представим информацию, конкретную. Они даже не знают. Пишем мы, наверное, за самовольное подключение. Ну, пишите. Так, а сейчас-то он А угрожал он вас чем? чем? Значит, он, во-первых, мы засняли и начали Пусть готовить рабочее место, перед дай, тем, дай, как подняться на опору. Он на линчевал. Мы все его что к тому же такие рассекие матом значит, не имеете права не Оттопа. лезьте, значит схватился за нашего сотрудника значит Сказал, да, сейчас притянулся столб Притащу, притащу караб, карабин вас всех три стреляет это вред я за, записывал на это на видео покажи покажи покажи покажи покажи покажи предоставите покажи покажи покажи покажи покажи покажи покажи покажи покажи вам, вам. Стащился пору. Опора меня снимает. Да, к... Нет, физическая расправа, и вы восприняли, это реально. Ну, да, я начал на опору поним А какие слова меня... он вам говорил лишь что? У ну, нас записано. Записано это. Нет, ну, сейчас это У нас тоже записано. Да, я сейчас не помню. Что не пускал вот на опору. Да, не пускал. Имею право. Нет, препятствовать <свят> это одно, а угрожать это другое. Да, да, да. Просто это надо все отражать, все слова. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> За да, которую да, потом и придется и отвечать, дежу, ребята. Хватают, это когда побои. Это не первый раз. Это не первый раз, да. Потому что надо законы исполнять. А они сказал, По закону действуйте. Это не по Где по закону? Ну, а что это, ксерокопия? Ну и что такая разница? А что это? Я такую же могу тебе сейчас прямо напечатать. Ну, я напечатать. Я тебе сейчас не такую же напечатаю. Я, я, так. я, я тебе такую же сейчас напечатаю. Ответственно мне. Я в кабинете в прошлый он все знает прекрасно. Вы сами-то не да понимаете, что вы творите. Вы исполняете их приказы, потом будете вы отвечать, они они. Они так ладно денутся. Сольются. А сидеть будете? Вы, я планеты. не Виду что такие случаи были, что вот а Документы... А, не, не, а. Не, а. не Я, бы, вы, не я бы, а лично я. я Кто попов? Я Вот смотрите, у вас есть документы, подтверждающие, что вы заплатили 184 тысячи? Какие 184 тысячи? Это ихние Я Это платил каждый, там? каждый месяц вот, Предоставьте документы, что у вас нет долгов вообще Есть? Я, я их долги не воспринимаю Я каждый месяц что платил? Значит, платил у меня все документы есть. Да. Что вот смотрите, в противном случае, если у вас не будет документов, подтверждающих, что у вас нет задолженности, вам тогда по закону, правильно, не отключат. Я не знаю, откуда они. У меня каждый месяц, они даже у меня есть выписки, что каждый месяц. Вот, у меня принесите, идет вот принесите справку, что у вас нет задолженности вот, по электросетям. 2000. Тем более, даже это. А, да. нет, корешки-то это корешками. Просто справку. С печатью. Как не будете. Потому, вот, потому что в законе написано не я должен доказать свою невиновность. А То есть они должны доказать мою виновность. Это когда вы на суде будете. А почему суд-то не подает? Почему в суд-то не подает? Смотрите, они в суд Нет, смотрите, вот смотрите, они в суд-то на вас подадут. Да не подадут. Да не подадут. Они не имеют. Это будет гражданской группы, не подадут. Да не подадут они. я все понял. Смотрите, у вас в настоящее время нет справки, Подтверждающие, что у вас нет задолженности. Гражданин, нету задолжен. А, нету? Нету. Вот смотрите. Нет, не, не, давайте не путаем. Нет решения суда никакого. А, вы обвиняете человека. В звонил, сказали, есть. Ну, предоставьте. Все Ну так предоставляйте, Только вот потом будем разговаривать. Вот смотрите, в ближайшее время, вот сейчас у вас есть возможность справку предоставить. Вот если у вас сейчас не будет справку, время предоставить. У меня вот есть чеки, мне не надо справку. Что значит чеки? Он оплачивает. Чеки должны подтверждаться справкой. И не имеют права, если оплата, не имеют права в течение двух месяцев подключать. а их не законы уже изучили. Года и никто вас не подключал, самовольно подключились. А кто какая? самовольно подключился? Вы. Кто? Вот. Вы, это, вы это видели, Год что он назад самовольно назад... сам залазил на стол и подключался? Вот Ну и все. Ну так Была что? Марочка на автомате навозной. Дальше что? Справку сегодня предоставите? Вам. Спрашивали, почему счетчик. У меня счет сигнала по домашнему преступление. Паш, записываешь. Запутствуете по отключению жизнеобеспеченных ресурсов у человека. Газ, воду, отопление. Это уже канализация. Это гражданские правовые. Это нет, это уголовное. Это уголовное. Давайте так судить. Вот и разбирайтесь со своим первым сбытом. Почему у вас не это ваш У меня договора не было. Вот. А вы хотите он, поработить? Не потреблять. получится а у вас. Да. Вот смотрите, вот это, если вот вы сейчас будете препятствовать, всяко, к вам будет применять физическая сила, на вас еще запишут заявление. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вы сначала протокол составьте. Давайте о незаконном отключении. Протокол, протокол, да? протокол, протокол в первую очередь. Протокол. протокол кто? Вы а Мы будем составлять. Вы незаконно. будете составлять. Нет, я не Вы, товарищ такого. сотрудник, вы? будете составлять. Нет, для этого вы, вас не вы будете составлять. Что Если вы, вы протокол право не право будете составлять, вот тогда милиции вот Это правонарушение право. ваше. Это незаконное подключение. Давайте, давайте, пишите. Ну, да. Вы привыкли да, сначала заявление, потом э, да, самообъяснение. Да, да, да. Сначала а, протокол сначала составьте, потом будем разговаривать с вами. На дурачков, а так они всю страну порабощают. Посмотрим. Все нормально оплачивают вообще-то услуги. Я тоже его, оплачиваю. Вот я тоже оплачиваю. 84 вот написано сверху. Это ваши долги, я не знаю, какие-то пени вы туда включаете, у меня не было. Возьмите распечатку, у меня каждый месяц оплата идет. Это в суд идите. Вот это вы вот в суд. Вы идите, идите в суд. А мы придем туда и посмотрим, кто выиграет. Вы или мы. Это суд рассудит. Ну. А вот, я вот и говорю, кто выиграет. Заранее... Давайте подавайте. Только вы не подаете почему-то. Боитесь, наверное. Как это? Недавно да говорите, потому... суд был. Суд был у него 6 лет назад, который он, он выиграл. Года, говорит, держался, потому что воруют здесь по всему плехану. Все знают. Народу написите но... 40 человек. Принесите. Ну тогда на вил тебя просто по, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Вот опять угроза. угроза. Тебе говорят не угрозу, тебе говорят правду. Не вык, не тыкайте мне. А ты кто ты, кто ты меня такой? Кто ты меня такой, ты, ты не такой не я тебя спрашиваю? Гражданин Российской Федерации, а не СССР. А докажи. Можете? Докажи, что ты гражданин? гражданин Российской Федерации. Да, паспорт у меня есть. Паспорт. Гражданин паспорт Российской Федерации. Паспорт. Паспорт. Он, паспорт. он не является доказательством гражданства. Вы, вы даже Конституции не читали никогда. Там написано. Что, что там, написано? Я там написано? Гражданин Российской Федерации. А печать стоит. Паспорт. Печать стоит. мигранты у тебя? Вы не в курсе, что ли, как процедура должна проходиться, что ли? Писать заявление. Я говорю, они Конституцию даже не читали свою. Вы же вроде сотрудник милиции, милиции должны дать, узнать, что? узнать процедуру, принятие гражданства. Хорошо, что милиция не полиция. Из гражданства. А в Советском Союзе было запрещено двойное гражданство. Как вы стали гражданином Российской Федерации? ягу кстати, принимали, правильно? В да. армии служили в Советском Союзе. Да продать уже можно все. <см> да? Ну, по возрасту. <см> по возрасту <см> так, вот я такая у нас полстраны <см> а тупорыл. Я, не я нет. Вот. Значит, по закону можно отключить у вас это, а потом составляется протокол? Нет. нет. Сначала вы протокол составьте, что нет. они приехали, отключать. На основании каких документов. Да, а потом документы. уже. Вы сначала зафиксируйте вы, документы. документы. Не учите давать. Зафиксировали документы. это Мы все. Больше никаких документов нет. Больше нету у вас документов никаких нет. а это не документ почему это фильки на грамоты это фильки на грамоты а нет Еще то, раз что, то что есть у вас у него долг есть у вас этот документ вот написано Заяв. пожалуйста заявка ну, эту сумму просто сумма. нет это по месяцам называется. по месяцам есть по месяцам есть, расчет, попрос... судебное исполнение какое-то как есть у вас Нет, судебное, судебное решение какая-то есть решение сейчас у вас? девочкам позвоню знаю давайте, давайте судебное решение сначала если судебное решение есть давайте давайте давайте разговора нет Судебное, если есть пожалуйста а ты придешь а. а вы давайте, товарищ, это сам, Влад, пускай этот протокол составляет сотрудники. Я знаю. Протоколы составляют участковые. Протокол составляет та группа, которая приезжает по вызову. Протокол. И не надо нам давайте. это самое лапшу на уши весить. По, вы постоянно вы, не хотите вы постоянно составлять. все это делаете. Да, что не хотите нарушать закон, мы это прекрасно знаем. Мы уже изучили этот и уголовные все, и процессуальные кодексы. Так что не надо, здесь три юриста стоять. В первую очередь давайте протокол составляйте, а потом уже будете дальше действовать. Не представлялось ничего. Я где-то расписывался, где-то есть моя подпись. То, что не, не расписываешься. Ну, так говорил. вот надо знать законы. Охранники, кто вас берет тогда Раньше вроде сами порядок наводили, а сейчас Что мы занимаемся, мы выполняем выполняем. Кого вы выполняете? Вы геноцидом занимаетесь? Да, геноцид, геноцидом занимаетесь? геноцидом занимаетесь, еще раз говорю. Утрясайте вопросы с энергосбытом. Они дадут нам заявку на подключение, мы вас сегодня же подключим. Вот. Нам сказали, мы сделали, да? Да. Как? Как, как предатели Родины раньше это, делали, ага, пись, да, да. но сейчас это, сейчас это не прокатит, раньше еще более-менее прокатывало, письменное в лагеря отправляли, а сейчас уже не прокатит Что значит избавиться? А чтобы не слышать вас тут, хрень ваш. Что значит избавиться? Надо быстрее протокол оформить, да, разъезжаться. Да, да, да, да. Протокол обязательно надо. оформят А протокол не оформят, вы знаете почему. Как это не не ну оформят. давайте пускай оформляют. Я не подпишут тебе приговор. Дурак литературного слова? И в зимнее mm -hmm. время то вам есть какие-то нормы или что-то. Исполняйте нормы. Что, зимой, да. Можно доклад. не платить за электронерту, что ли? Нет, нет, просто просто зимой нет. не отличается. Жизнь обеспечивается совершенно. Так, ну, так если у него правый. есть чеки, да, как он не платит-то? Я плачу. Как у него нету-то? Не заплачено-то? Задолженность 184 тысячи. Это вы, вы там написали, я не знаю, Они вопрос, же... потому что я 300 30 тысяч у него отсудил в тот раз. Хотят возместить себе. Нет, какие постановления мы отключаем Десятками каждый день. По всем постановления должны быть. Заявка? По всем постановления должны быть. должны быть. И по заявке отключаем. Смотрите, мы охраняем общественный порядок. Да. Но ну, они нам препятствуют. А в этом, плане, можем, вот в этом нас... плане, Вот в этом вот плане. Вот ну, давайте мы раз... будем отключать. Нет, не отключать. Что значит нет? Да вот так. Документы у нас есть. По... Да да вот, так. вот вам документ показали заявку на отключение. Нет, нет это все. не документ. это не документ. Это не документ. Для вас сидите, жалуйтесь. Это не документ. Где? Вы привыкли. Мы сделаем. Идите жалуйтесь. Покажите решение суда. 12 марта. 12, 6, 6, 7, что 12 марта? Почему я вам должен что-то носить? А у нас его нет. Да потому что доказать должны. Почему? Вы доказать должны человеку, что он должен там или что-то типа этого. А к если ему квитанции входят вот эти вот, Какие вот. Мне ни разу уже лет 6 квитанций не приходят. Получали тоже не было решения суда, правильно? Решения суда было. Нету. Да, нету не решения. У меня Но предоставьте нету. его. Давайте Но ну, сотруд... сотруднику предоставьте решение суда на отключение. Предоставьте. Да. предоставьте. Я не должен ездить. Предоставьте сотруднику. Нам заявку написали, Энергосбытки. У, У вас процесс. договор с энергосбытом. Вы не с ними нет. сами разбираетесь. Предоставьте сотруднику на отключение. Это бумажка, это фильки на грамотно. Еще раз вам говорю. Да. Здесь. Печати нет. Давайте, ну, давайте ну, так печати. сделаем, давайте так сделаем, вот на давайте напишите. так сделаем. Так. Вы э, подписываете бумагу, которую мы вам предоставляем, так. что вы отключаете ну, э, человека, как зная как о том, правильного что, правильного правильного не что не вы неправомерно не действуете. Не что, давайте это тут... Подпишите? Не нет, нет, нет. не буду Не вздумывайте даже туда. залазить. Так. Как нет? Сотрудник, вы вот что смотрите-то, я не понял? Тут и правонарушение, правонарушение идет, вы что? Подожди, подожди, подожди. Отойдите. Подожди, подожди, подожди. Нам обязанность сведения к Вы что присутствует при правонарушении, Саня, снимай. Правонарушение идет. Это Отойдите. правонарушение? Да. Мы выполняем Какие-то какие документы они предъявили вам? Предъявили. Что? На основании чего? Полиция зачем вы нам нужны тогда? -то? Зачем, зачем вы нужно нужны, вы нужны? Это полиция это вообще? Вам Если вы выбрали не предъявили никаких документов. Вы права полиции хотя бы знаете свои, нет? Отойдите подальше Отойдите. от опоры. Пресекать право нарушения вот. Ну. У вас есть вы документы, подтверждающие, что Я Он только что вам показывал. Он только еще что показывал показали. чеки, что он оплачивает. Я вам тебе лично показываю. То чеки то, что вы заплатили. Не да? То, что не то, вы чеки. заплатили. Что еще надо? А нужна справка, что, что у вас нет задолженно задолженности. Покажи не не заявка на подключение. Ну Я не должен это на делать. На основании... Если эти деньги вы разворовываете куда-то. Это их, не. вон они. Никто не разворовывает. Это их проблемы. а никак не мои. Вы вот нас услышать вообще не хотите. Нет, вы подождите, вы с него справку требуете, а где решение вот, суда? Да. Почему вы с них не требуете? Ну, вот, непосредственно с нас, сотрудник так? стоит, просить. Вот по почему вы должны спрашивать? Мы вас вызвали. Решение суда. Вы что в конце до мы, мы тоже вызывали. вызывали. Мы, тоже вызывали. Вы мы, тоже, мы тоже вызывали. Мы тоже вызывали. Мы тоже так же вызывали. Вот вы нам мешаете работать. Вот. Первая Вы работаете. Когда это будет? 16 -18. Сколько? 1500. Да. У а меня каждый месяц по 1500 по 2000. По 1500 по 1500 да. Да. да. Каждый месяц. На. Можете взять на. распечатку У своих сотрудников. Да. Нас на основании Во. чего? 1500 еще одна. По какому каждый месяц. По какому учету вы платите? Я занят. Я не знаю что я. По счетчику. По, по, по счетчику. По счетчику. По какому? По На опоре. Вы должны там поставить. Да. На доме. Но не на опоре. Да, не, ну, на опоре на должна... на а не на опоре на должен на стоять границу. счетчик. Границу. Еще раз вам говорю. На а на доме. доме. На, на, границу границу на доме. граница участка. Ну, это граница участка. Это граница участка. Его. Его граница участка. Вот граница участка. С опоры. Да не с опоры. На опоре вы не имеете права ставить счетчики, еще раз говорю. Не имеете права выставить. Имеем. Вам предоставить решение суда, где штрафовали. Пусть что стоит. Пусть привезут решение суда какого-то. Он тогда без проблем. Без проблем. Он подчинится суду тогда. Давайте так сделаем. Вы протокол составьте. Ну, вас вызывали для протокола. Нарусы сидят да, без свет. Да. Да, а, да. Чтобы не было, отписывайтесь опять. Может, отключено это. Ну что, мы заводим так. на опору? Как хотите. Вот это правоохранение. Обязанность надо исполнять. А вы зафиксировали нарушение? Какое нарушение? Нарушение. Так у вас доказательств так нету, надо... подтверждающие, что у вас нет. Есть долга? у меня доказательства. Так у них нет решения суда. У у еще раз говорю вам. Нет, суда которая... Суда которая... Суда да нет у вас. Вы это можете затребовать есть. все. Вот, вот затребуйте. Сейчас. Затребуйте, мы ждем. Вы затребуете. В нет, Касатском не мы. В порядке. Да. Не мы. Мы вас вызвали для все. правонарушения для пресечения. Вот вы для пресечения. вы сейчас для пресечения правонарушения. Не это незаконные требования. Какие законные? Ну какие законные? Вот представитель, послушайте, какие. Слушаю, давайте говорите. Наших прямых обязанностей uh -huh. по отключению по заявке Пермэнергосбыта вы uh -huh. препятствуете выполнению отключения. Предоставьте, пожалуйста, договор. Это считается Предоставьте, кульган, пожалуйста, договор вашей компании, вашей компании с Пермэнергосбытом. Предоставили заявку на отключение. Предоставьте договор. Жителя Попова по улице Дорожников 22 села Плеханово Кунгурского района. Я вас еще спрашиваю. Предоставьте договор, вас, Спермоэнерго, чтобы вы заключили договор на проведение работ сегодня. Вы что стоите? Нас оккупируют. Вас оккупируют? Да. У вас нет документов подтверждающих... у меня есть Так документы. У них тоже нет документов, нет. что вы в конце то до концов? Вы сами это понимаете, документы. а? Вы предоставьте документы. Ну вы сами понимаете, что у них тоже документов нет. Что? Зачем вы так Ведь делаете, это я документы понять не могу. достаточно. Так. Остальные документы можете истребовать в гражданском Должь, правовом достань. порядке. Я, я говорю, уйди. Уйди, уйди, уйди, слазь оттуда Отойди ты, я упаду Не желай, не упадешь Вот сейчас на вас это, как сказать, заявление Это не пишу. их, не даже собственное А чья? Ваша? Это СССР. еще СССР А да. где тут печать стоит? А где у них печать на ней? Вот вы, гражданин Попов, вот незнание закона не освобождает вот, вас... Ну, вот на так, вот так, конечно, вы для себя это говорите. Ну все, давайте не препятствуем. Незнание закона о полиции... После того... Не освобождает так, вас от ответственности. Как у вас? Россия. Правильно. Россия. Россия. отключат электроэнергию. Вы можете в гражданском правом порядке обратиться. Вы сначала престеките право нарушения, что они нарушают. Да. Они нарушают, Да. Они выполняют обязанность. Какую они работу выполняют? А ну, выполняю. ну какую? Пускай они доказывают эту работу. Подключения еще. Пускай они докажут, что они частная работают на эту компанию. Этот столб, это не ваша частная собственность. И не ихняя. И не ихняя. А к тогда? А кто собственность, мы расскажем, а вот До Докажите, земли, докажите, что она ваша собственность. Хотите, докажите, что она ваша собственность, еще раз говорю. Вы хотите сказать, что вот этот счетчик и провода вам принадлежат, да? Да, да? и опора да. тоже. Пока... Если сейчас отрежут мой провод, вот этот провод мой, это частное собственность. Да? Мы его вам оставим. Вот там Я уже изоляторе. писал это заявление. На изоляторе мы от, от, от, отключим вас и оставим вам кабель. Вам же сказали, что правые отношения. частной собственности. <как> Никаких повреждений. Отключение это идет, называется. Не крепя, Отойдите собственно. от опоры. Включение должно быть легально, правильно? Да, по заявке, сюда, по заявке энергосбыта. По заявке ферм энергосбыта. Предоставьте. предоставьте. предоставьте. предоставьте. должен убедиться, что предоставьте. Предоставьте. Предоставьте. Предоставьте. Предоставьте. мы. Заявку вы показали а ксерокопию, не но не а заявку. Лечение. Где начальник расписался, который заявку эту подписал? Где печать стоит? Да это ксерокопия, я еще раз вам говорю. А Конечно, нет. А он вот Конечно, он нет. Там... Во-первых. Во-вторых, вы предоставьте решение суда об подключении должника мы еще, мы еще и признание должником его. У вас да. с вы сбейте, с бейте, вы... Да, Так, Я... так, так, так, так, так вот вы договор хотя бы покажите с первым энергосбытом. Вы договор заключаете с вами. Вы, вы, вы должны водить с собой... Вы покажите договор с Энергосбытом с Сашим. Вам не нужен? Нет. А почему? Первым энергосбыту нужен. Вы как фашисты действуете, что ли? Вам еще не надо... Кто с вами заключает договор? Первым энергосбытом. Мы действуем по заявке первым энергосбыта. А у него есть договор с первым У него. Я да. что, первый энергосбыт? Так у вас договор есть с первыгосбытом, что на проведение сегодняшних работ здесь? Заявка у нас есть, с первым На отключение вас. Покажите договор. На основании этой заявки. Еще Отключите раз говорю. Доборы. Вы же какие-то действия будете принимать или нет? Вас надо ответить или... от опоры, наверное. Товарищ, или да. Принудительно а принудительно. да. Да, да, а да, да, да, да, а вот да. Непосредственно здесь. Как... С какой стороны? Не понял. Товарищ, я товарищ, представитель. Я представитель. Доверенность есть. У представитель у него, что он он ваш может выступать. Доверенность. Вы за Со слов. Со слов. А? Доверенность что значит со слов, со слов. Но ну, он сказал. Ну представь. меня им. Доверенность. Вот мой я тебе говорю. Вот мое доверенность. Закон Какая знаете? Доверенность? что может быть устное соглашение. Где документы подтверждающие мой, да, мое, юридические, мое что, что он может представлять вас по контракту? Не надо юридические документы ни к чему не надо. На словах. Что значит на словах? Да Любой вот... человек может говорить... Ну о... вы знаете закон о полиции хотя бы, знаем. а? Знаем. А вы знаете граждан... права гражданина? Знаем. Знаете? Знаем. Вот незнание закона Только своего... не своего под Своего гражданства знаем. А гражданство СССР сейчас уже старый век, понимаете? Вы живете Нет, в, в России. Нет, не вы старый Извини меня. Его никто не отменил. Но вы же не можете даже доказать даже, что вы граждане Российской Федерации. Можем. Ну, докажите мне. паспорт паспорт да. Что в паспорте написано? Гражданин. А печать мигранта да? В паспорте неправильно написано. не ну, все, все, давайте, это все лишнее. Правильно? Ну, вызывайте полицию, Русский пускай язык, нас убирают. Называйте ну, поли... полицию. тебя. Полицию, но поли... вызывайте, Полиции, пускай убирает нас. Буквами, правильно? Давайте так сделаем. По-русски? Вам проще так По правилам русского языка. Так, на полицию вызываем? Нет, там пускай Правила русского языка, как должно Потому что незаконно здесь сидеть Пойми, ленивчик, отойди еще, а от топор и жалуйтесь потом. Нет. <смех> жалуйтесь? <смех> да. На кого? У на полицию что? У на у храна что, мы, да? что мы незаконное на храна действие? Она бездействует, вы, видишь? Вам? Полиция это бездействует. Вам? Предписано отключить. Покажите решение суда. Заявка энергодоступления. Решение, да. Решение, да, Решение. Решение. Пускай они Решение привезут своих. вам. вам привезут. Завтра они решат эти опоры отнести вообще. Так, они, вы тоже не вспомните? Ну, верно, если Ну будет будет вот видишь как. такое указание. Демонтируем. Нам, нам приказывают, мы делаем. Демонтируем, если будет, но это указание. И чем тогда мы отличаемся от роботов. 41 по 45 тоже так же говорили. Да, да, да, нам да. приказывают, мы делаем. А потом они... А потом ваши сами Ой, там что сделали? А мы будем как Сталинград здесь защищать. У меня, почему нет? А, Ну хорошо okay. будем друг на друга смотреть да? вы бы от опоры отошли нам бы не препятствовали мы бы выполнили свои действия нет. вы, вы езжайте за договором а у вас вы... две машины а а вы вот вы они бы езжайте за договором и... и за решением суда решайте вопросы на разбитом они напишут заявку мы вас к вечеру подключим обратно если вы все решаете вопросы это за час а вы, прежде чем Потому сюда ехали, спрашивали структура? у них, есть у них Фашистские? решение суда, нет? Есть. есть. Да. А без, без решения да. суда они как бы начали писать Вы Так вот, заявку? вы, всех людей, вы всех людей так и заморачиваете. Вот, видите, а почему они не поедут? Если есть решение вот. суда... Вы докажите, сюда, вы докажите на полном основании, Но что вы отключаете его, его человека. По, обедам, Мы. по заявке на По праву. Нормально. Человек а вот смотрите, не, давайте, не предупредили. Давайте, предупредили, давайте предупредили с другой стороны ему действовать показали, может, они ему не ему электричество откуда берете? Покупаем. Покупаете откуда? Вы знаете, что у нас? Подожди, подожди подожди подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. я просто так это, постепенно, ну, постепенно, ладно, постепенно все. В ухо заталкивать, а что фуфайку? Че фуфайку-то? Но ну, электричество, нас, что ты? Ты, ты сам его вырабатываешь, велосипеди там сидишь, генератор у вас. У нас и деды делали, а не вы. Ну вот и все Почему-то я плачу, да, за электричество. А я тоже пл плачу. А ты, Плати. Ты, ты кто, особый что ли? Он я платит. плачу. Он я здесь сейчас показываю. Чеки чеки он платит. Он платит, показывает тебе. Э, не по тому учету. По какому не по тому да учету? Не по тому. А вот у, у тебя зарегистрировал. А вы, вы навязали вот этот учет и должен Чего по этому навязать? учету. Да потому что навязали ему. Да, да потому что навязали. Это у вообще незаконно на столбах. А, у него еще стоит, он дома. Он дома? Да. А вот законная как я сказать, сейчас все учеты выносит, потому что он не плачет, пускай выносит учет. Пускай свой ставит, правильно? У кого свой ставит? Я счетчик? не собираюсь ставить, Это я плачу, у? я каждый месяц плачу. У него стоит счётчик? У него счётчик? У людей вот, вот у человека. Вот. Квартира. Потому у него нагорает 300-400, я каждый месяц по, по полторы тысячи минимум, потому минимум плачу. Потому что показания не сходятся. <свот> вот так. Ну так проверяйте счетчик, шутчик, значит у вас че че счетчик не купит кто-нибудь. У нас служба транспорта, он просто не пускает правильно? Приеду, пускай посмотрят, напишут же еще. 5. Я все пускал их. Пускал? Да. Докажи. На да, а что доказывать? Меня, кстати, Зачем он ты должен смотрели. доказывать? Съемка? Они смотрели, да? Все у меня. И все нормально. И, и все, все, и все, все равно отключили. Потому что вот эти. Почему-то уже 180, 90 с чем-то тысяч приходил. Помнишь, Паша? Да, да. 94. Да, 94 приходилось. Сейчас снижают. Правильно распечатку. бы заплатили. Правильно да. нашли. Правильно распечатку. И они не могли Нет. доказать, да. откуда да. эта сумма да. взялась. Да. Смотрите, вы видели. Да. Все. Мушеница сюда ещ ⁇ Отключайтесь. Мушеница сюда ещ ⁇ Да. Слушай. Товарищ... Да. Где ствоило? Влад. Влад. Отойдите оттуда. Где ствоило? Не мешайте. Уйди, уйди, уйди. Вы не препятствовать требованиям сотрудников. Но... Что они Решение суда у вас Вернее. будет. Вернее. Сотрудники Вернее. предоставят вам. Нет, вы видели сейчас решение суда? Сотрудники вам предоставят. Ну Так предоставляют. Сейчас. Сейчас. Пред... вот, вот. не Вот. Без разговора. Сейчас они приводят это решение суда. Если у вас какие-то вопросы, спросите у представителя. Представитель. Вы сегодня отключаете, как не сегодня? Понять не могу. У нас есть заявка на отключение вас. Да вы с этой заявкой уже заключили. С этими вопросами обращайтесь в энергосбыт. Без решения суда, да? У вас заявка. С энергосбытом решите вопросы. Они дадут заявку на подключение, и мы вас сразу подключим. Да не надо нам это подключение, а надо. Вы предоставьте прямой документ, где будет видно, что его отключают по прямому. Заявка энергосбыта на отключение. Пускай перемога. Отойдите от опоры. Не Пускай. препятствуйте Фильмона. выполнению обязанностей. Будьте так любезны. Отойдите оттуда. Нет, не отойду. Ну, вы, ну так так давайте вызывайте наряд, чтобы нас. Мы вот наряд чтоб и нас... приехали, чтобы решить вашу проблему. Вот, Отойдите Вот. Вот. Это вот, Нашу, нашу проблему. проблему. Это вы так Нет, решаете проблему. Это вы так решаете проблему. Протокол что составляете. Что перемерзнет, отопление, перемерзнет. Протокол сейчас составляйте. в первую очередь. В первую очередь, протокол. Потом заявление и уже обмущение. Пустите сотрудника. Я не диктую закона полиции, Закон полиции знаете? закона полиции знаете? Отойдите от опоры. В первую очередь, вы должны охранять гражданина. Охранять? Надо частную да. охрану нанимать, если охранять. Вам еще платить, что ли, надо? Это вымогают. Ну ничего, охрана частная вам, что ли? Частная? Полиция, вы... полиция, Частная, Фиратная, да? Частная если вы будете вы препятствовать... Сейчас сотрудник напишет на вас заявление, что... Мы напишем заявление, что... Пишите, пишите, пишите, где вы и Без проблем, пишите. Чтобы потом до документы. Сначала отойдите. Без решения суда. Да, да, да. Пишите, пишите заявление. Вот люди стоят. Законов не знают, суются. А вы что, первый раз с таким сталкиваетесь? Первый Одно. раз? Да скоро все так будут делать. Это уже Но год тридцать, ребята. А вы, бил, Просто вы ну, попадаете на лохов, за которые законы не знают. Пацаны, я, я вам серьезно говорю, вы сами не знаете этого. Ну смотри, это у с да? У меня нету договора с ним. Нет, Да нету договора у него. А без договорни. Да. А, тем более мы о чем говорим-то? У меня договор но, но со, это... со старым мультиэнергетикой был. А они а воруют у него что ли? Он ворует у них, они воруют у него деньги. Они он деньги так ты как... он платит? Да Он-то платит? Я каждый месяц. Он-то о чем мы тогда Я не собираюсь с Российской Федерации договор подписывать. Я... У меня какой был договор, если он переходит с одних к другим, это и ваши проблемы там. У меня документ есть, понимаешь? Документ есть, где написано черным по белому, что гидроэлектростанция, да, ГЭС Пермская, она никому не принадлежит. До сих пор. Он СССР Ее даже не приватизировать нельзя, потому что нельзя, понимаешь? Ela понимаешь, не эти Она ничья я тебе На эти документы могу дать, видео, по почитаю. Документы где-то в, в интернете, интернете где-то их. Нет, не в нет, не в интернете ответ дали ответ, ответ дали нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, в соцсети, еще куда-нибудь публичное, где я присутствую, сотрудник полиции, к вам нет, применена какая Слушай, слушай, слушай! Сотрудника полиции или да. сотрудника гражданина? Сотрудника полиции. Я вас предупредил об ответственности? Вы... Конечно. А. Все. Да. Вы, вы должностной лица. Вы сейчас должностной лица. Свои вы боитесь, что я вас выложу в интернет? Я не боюсь, я вас предупредил. Там уже бояться будут другие да. люди. Вас да, да, да, да. так как вы отключаете без решения суда. Все, приступайте. Приступаем к чему? Все фиксируется. К отключению. Отойдите. Отойдите от опоры. Гражданин Филимонов, отойдите. Вы вызывайте выполняете, вы, выполняете Вызывайте полицию. А вы не полиция, что ли? Вы не видите? Не ну Заход так не нет. Ну тогда вы применяете силу Властит, физическую. Вам... Конечно. Власти. Ну так вот вам вот вот сейчас вот окажете сотруднику не по... свое неповиновение. Какому вот, сотруднику? Вот, а где, где, я вижу, где я вижу, что он сотрудник? Россети. Вот написано у него. На груди. Ну, ну, у меня тоже у меня тоже что-нибудь написано там на груди, на спине. Ну, все, решение суда. Решение суда будет. Тогда Позже. будет. Вот, вот сначала предоставьте. Предоставьте, предоставьте, вот предоставьте мы, вот, мы сразу отойдем. Смотрите, Разговора нет. Пять, мы сразу пять, отойдем. Смотрите, пять, решение суда и отойдем. Вот. Они предоставляют вам решение суда, а вы предоставляете справку, что вы не должны. Harbor. Нет, давайте баш бас, бас, бас, бас на баш не будем делать, а сделаем так. 對, Они предоставляют решение суда, и мы сразу отходим от столба. Разговоров никаких не было даже лишних. Серьезно говорю. Решение суда, потом уходим от столба. Все. Можете даже столб забрать. Сюда. Есть заявка. Пермоэнергосбыта. Заколебали вы, честно слово с этой написать. заявкой. Я... На вас же, блядь. Вы сами Напишите. не понимаете. Вы сами не понимаете, что вы делаете. Напишите. Заявка у вас. Писем на указание Пермэнергосбыта об отключении господина Попова. Угу. Село Плеханова. Угу. Улица Дорожников, угу. 22. Решение суда, предъявите, все. Оно обязательно для исполнения. Решение суда. Вам исполнение. А кто-нибудь вот это постановление? Еще да, по съездите. Постановление это энергосбыта на другая организация, по Свердлу, а мы по Ленина 55. Ну какой-нибудь документ еще подтверждающий кто-то может привезти? Главное решение суда везите. Решите. Только решение да. суда. Да. И сразу мы, мы отходим вы, от столба. Разговоры вы, не Багненкова дальше не будет. Посмотрите, делается. сейчас через вам документ суд. привезут. Еще решение суда. Решение суда. Решение, решение суда. решение суда вам не приведет. Решение Потому, суда. суда. Решение, а на, на каком основании Осчастный. тогда? На каком основании это? О чем решение суда? Нам нужна бумага хотя бы даже, да? Решение суда отключения нет такого суда. Всех отключаем мы никаких. Даже без суда, суда что ли? Без суда без следствия отключаете и все? Нарушение закона. Пожалуйста, пожалуйста, нарушение закона Почему почему вы на это не действуете? Знаете куда обращаться? За по, по да. а кто задолженность. Гражданское право обращается туда. Я бы не определил. Угу. Вот. Ну вот. Они почему почему не, не обращаются? Нет, вы же вы хотите, я же вам говорить. говорю. Причем тут? При тут. Они уже приехали Смотрите. отключают Они без суда без следствия отключают, а вы бездействуете, да? Мы бездействуете. Нормально У это. них есть документы, подтверждать. Ротоколы Какие документы? Протокол составляете. Какая разнарядка? Мы тоже эту разнарядку сейчас напишем, просто на бумажке принесем вам. И вы будете за Вряд заступаться, вряд ли. Ужас. Да, ужас. А ужас – это вообще беспредел. Ужас. Но я вас предупредил, предупредил. Так а о чем? О чем вы предупредили? Повторите, я пожалуйста. А, то, что сеть вашего, да, да. чтобы ваше лицо не выжило. Вы же не гражданин простой, да, здесь стоите? Но это будет доказательство в суде полиция, потом. Про порядок должен следить. Я вас предупредил. Вы исполнительная делаете? власть, так? Потом к вам будет применять другая ответственность. Конечно, разговоры нет. Мы, Мы тоже наушения. будем применять потом. А вы кто такой вот, если так вот посудить, как смотрите. Э, я даже, без я без даже грязных выкладывал, и он не сопротивляясь, э, ничего не даже. А вы уже в суд подаете, да? На то, что я выложу в сеть, в интернет. В суд я вас предупредил об ответственности. Подчитайте кодекс. Изучим. А <coughs> ну, если... если бы не было телефонов, что бы вы делали? Если вот смотрите, если э, это правонарушение, нарушение, даже с вашей стороны, что, снимать? я а? выкладываю в сеть, выкладываю в сеть, угу. так как вы нарушили э, так, права нормы, гражданина. Нет. Понимаете? Имеем право. А потом э, также пишу заявление грязных на вас, что вы беспрепятствовали правонарушение. Мы, кстати, сегодня еще заедем в Грязных, вот вы видите. Как раз а они же вызвали а сюда участкового. Вы сразу не заехали к нему? А я подъехал, я вообще домой ехал чай пить. Приезжаю, они стоят, уже отключают. Без предупреждения. Без предупреждения, я знать не знал про это. Просто подъехал, тут стоит вон он. А так бы отключили без предупреждения, и ничего бы им опять вы не сделали. Были бы гражданско-правовые отношения. Я четыре вот. раза а уже писал. Вы, вы можете, вы можете составить протокол? Нет. Почему? Почему? Потому что протокол составляется на основании документов, подтверждающих незаконное подключение... И вот свидетель, что там написано. Вот вы свидетель, сотрудников, которые они предоставят. Понимаете? У меня же их нету, чтобы составить протокол. Правильно? Почему нет? Вот они. Где? Вот они, вот вот струди. там Я сотрудники. говорю, где отключение зафиксировано? Так вот, С нету а, пока. Вы когда, вы да, когда, когда только, тогда, только тогда, только тогда ну, да. парень. А то что, фамилия... то, что, смотрите, э, например... Э, ты исполнитель. Как это сказать? Так ты виноват будешь, что гады Человека, в Вот, ты чуть не наехал там это самое, и все, ему штаб уже выписывают, да? А потом человек, если... Не, не согласен, он обжал в суде Так вот вы так и замордовали народ-то весь Сначала Мы... народ а, само, э, Обвиняете А потом народ должен бегать Доказывать свою невиновность Есть 51 Нет статья, такого, это, понимаете вы Нет такого Мы не обязаны свою невиновность доказывать Это вы должны доказать нашу виновность Что и не было сделано закона не правильно правильно и правильно. вас правильно. даже и вас даже не освобождают от ответственности. Правильно. так знаете законы вот они незаконно отключают ни одного документа нету гражданско-правовые правильно так вот не мы вас выбирается. для этого и вызвали разбирайтесь ставите они не да. нас толбаты гражданско-правовые в чем заключается у них должно быть вот решение суда. Мне, гражданин Филимонов, ну, правовая, в чем заключаются отношения? <связь> Ликбез провести, что ли? Вы сами ну, это объясните. не знаете? Ну вы сами не знаете. Что значит вы на меня сразу, я не знаю. Что, я у вас спрашиваю, вы, вы знаете? А? Давайте будем писать. Да. да, да, пишите. Пишите, пишите. А потом с нас будете брать. А виноват станет, вот вы, отключатели, вот увидите. И уедете. Те-то отмажутся, ладно, люди откуда За наши деньги. Я сегодня поеду? Да. А, случайно, а потом... то И подключайте возможно. Под полтора часа, не более дымой. Не более. А когда я звоню, то я звонил тут так-то. У вас даже норм нету, говорит, сейчас на, в конторской Пацаны, просто вы осознайте, что вас будут судить, начальники отмажут. Нет, Это вы просто первый раз напали нет, на, пальцы, нет, на знающих людей Вы даже без, этого, без доверенности действуете У вас, да, вы... недоверенности нету, ничего просто Они так, сразу от фонаря... стали довольно наемные, вот, пусть они, они отключали, их и судите И уедете вы я просто вам в плане желаю. Вы просто не понимаете этого. Вы такие затубоченцы, как мы раньше были. тонкости вот этой юриспруденции. Я помню, я не знаю, я в секту не вступал ни в какую. Как бы... Это, не Это не секта. Это не секта. Если рожидент... ты называешь СССР. СССР сектой, ну, тогда 64-я статья... Ты и служил в армии, да, наверное? В армии. Да, да. Ну, вот. И кому ты присягал? И кому присягал? Ты народу присягал? Или олигархам? Да Так ты олигархом работаешь-то? Кто такой полиция? В некоторых странах орган государственного управления, имеющий своей задачей охрану, безопасность существующего строя и защиту порядков установленных в интересах господствующего класса. Господствующего класса. Милиция. Сейчас, сейчас милиция. Послушай, послушай, послушай милицию. Не-не-не. Господствующий, над господином работает Осознают. Ну, Ну, сегодня стояли. Они ночью Вставали приедут. Еще. Пошли чай пить. А? Пошли чай пить.